Сильный я и ловкий этроп проучу со мной по прыщу Сильный я и лоски этропроучу. Покажи, с какого мы концерта пришли. Посмотрите, посмотрите. Царство небесное. Вчера ходили в чайный клуб «Чьюн» на день рождения председателя чайного клуба руслана вот так вот руслан взял и напоил нас каким-то алдой шен-пуэром который он купил когда-то давно по какому-то блату и который лежит у него уже несколько лет и он достает его только по праздникам а в общем сварили мы этот шен попили его так хорошо я всю ночь не спал то есть я примерно стал засыпать уже около 4 утра утром проснулся голова сзади вот этот вот затылок отваливается вот и такое ощущение что я всю ночь бухал есть 1 грамм на 100 миллилитров а потом уже ты попробуешь и поймешь можно надо кинуть пару грамм ну, на литр, полтора, там, ну, в чем ты будешь варить, что за чайник, я не знаю. А вот, тут сколько? Или наоборот, а тут полторашка. Вот. Это сюда И, надо 15 грамм. Да, ну, тут Почти 20. Почти 20. Penacchini. Quel cappello leggero, galante, quella chioma, ma quel brillante, quel vermiglio donésco color, quel vermiglio donésco color. Non più frai quel panaquini, quel cappello, quel leccio, ma quel brillante. Yeah, yeah, yeah. Время от времени я изготавливаю браслеты для часов, но не специально под часы и отсылаю клиенту, а мне клиенты присылают сами часы, а я уже смотрю, могу я такое сделать или не могу, либо мне присылают какие-то фотографии, и, собственно, я смотрю, получится у меня сделать браслет для часов из паракорда или нет. И вот сейчас я получил такие интересные часы, сейчас я вам их покажу, вот, смотрите, какой у них офигенный браслет. Вот. И человек хочет э, вообще избавиться от этого браслета. Говорит то, что вот в таком виде я эти часы не ношу. И просит меня каким-то образом убрать вот это вот все и спрести браслет из паракорда. Вот. Если у меня что-то получится, я обязательно вам покажу. Пищевая нержавейка. Любомир борода, все дела. Она такая, как Поцарапанная, что ли, такой матовый эффект. Блин, ну выглядит просто бомбово. Вот, мне очень нравится. Вот еще такие конвертики к ним. Сюда будет вставляться она аккуратненько в прорези. Закрываться и заклеиваться такой вот э, голограмкой Вот штука офигенная. Вот. Все это в моем инстаграм аккаунте. Вот. Еще, если тема бородачей интересна, Раз уж пошла такая пьянка, я не перестаю барыжить грибнями, тоже любомир, панишер, деревянный, черешный дуб. Кстати, я уже поставил оба стеллажа в своем офисе, который собирал в прошлом выпуске, но ну, это тот первый, вот, а, а вот это вот тот, который собран буквально недавно. Вот. Здесь у меня уже стоит э, стенд с продукцией Manly. Кто не знает, что такое Manly Club, это харьковский бренд, который производит э, бальзамы и воски по уходу за волосами и за бородой. Yeah, yeah, yeah! Смотрите, какой вилис. Другу моему сделали. И детализация, и вообще ну, про просто, просто супер. А, такого... Очень круто поставить в домашнем святилище, в Красном Куте. Вот. Если кому-то интересно, могу дать ссылку на мастера, так что пишите в комментарии. Принял участие в новом фотопроекте для помощи бездомным животным. Для того, чтобы животные из приютов могли найти себе дом и свою семью. Нашей акции, чтобы и люди посмотрели на конкретно и на и вот и этих вот на этом, на того они будут подписывать. До... Же, Но, Или и будут контакты. До... Сейчас, сейчас расскажи, контакт я так это вижу в с Инстаграма, снизу. Вот мир вы можете взять, кто не хочет. Там это ищет дом, ее краткая история, телефон и больше животных, которые ищут дом, там в группе Шерон, да, там. Yeah, yeah, yeah! Друзья, я скоро собираюсь загонять, погулять по Одессе. Если вы из Одессы и хотите порекомендовать что-то посмотреть и где-то погулять, обязательно пишите мне в комментарии. Как раз у меня хватит время их прочитать и спланировать крутой маршрут, чтобы было что снять и что вам показать в дальнейших выпусках. Спасибо за внимание. <музыка> Блядь. Дай денег, сука, блять Денег мне, блять, дай, сука Короче, я без дюбля Через 20 минут здесь же Но все Понятно?